Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим Вау, wow челлендж! Это потрясающее, потрясающе видео, в которых мы будем с вами валкать, валкать и валкать. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк за 3 секунды, вам на этой неделе повезет! Да! Давайте считать 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки и удачи, отправляются к вам. Ну а мы начинаем. Такой странный звук. Вот такой. Фу, мать твою. Фу, это что? Это ноги чьи-то. Фу это. Это бо-а! Меня сейчас блюванет. Как можно это все жрать, а? Ч, жрать нечего людям? Блин, зачем есть животных? Ладно. Я не пропагандирую, не навязываю. Просто жалко мне. Высказала свое мнение. Все. Все. Как это странно. Некрасивые цвета. Много-много-много-много-много-много-много на, на рисовом тесте. Ты кого ты выловишь то Это как вообще? А, это обратная съемка. Реванг называется. Это съемка Rewind. Ты нормально, давай не, не топить, а в бассейнах нахуй, городских. да глаза просто. Какая красавица. О, это я про тебя. Пикап столыл. Пикап. Так, это у нас голубая луна. Голубая. Нарезаем бастрому. Это же бастрома. Да. Ой, какой слайм прикольный. Давай измажем им всю машину. Давай. Вот так. Вот так. Да, и можно убираться. Кстати, гениально. Какая милота. У него сердечко. У него сердечко на попке. Ой. Давайте! Завтра вот у всех этих вот людей будет похмелье жесткое. я вам отвечаю. Сегодня такие бодрые, снимают, а завтра такие... О! Какой сегодня год! И вообще какая то планета! О, какая прикольная кукуруза! Желейная! Внимание! О, с виноградом! Внимание! Это прикольно! А что это за блины? Что это за аппарат-то такой, который их так раскатывает? Это офигенно! Я хочу дома себе такое поставить, я бы на него пялилась. Подсвечивала бы его разными цветами, фонариками. Я обожаю камни. Угу. Вот, вот. Остудите меня немедленно. Спасибо. Это кадр из фильма «Терминатор», почему-то мне напомнил. Смотрите, берет бревно. Берем бревно. И обрабатываем его. И бревно обрабатывается. Кто-то там бежит или, мне кажется, просто чисто бежит? А, он едет. Это бы я так удирала от пугала, если бы оно там погналось за мной. Берем филе рыбы. Вот так вот отрезаем у него вот эту часть, и вот так вот все аккуратненько, чтобы... Все. Берем странную штуку, как картошка, похожая. Я не знаю этого названия, я его знала, но я его забыла. Но я бы хотела это очень сильно попробовать. Мне кажется, сам со сладковатым медовым вкусом. Это водоросли. Это водоросли. Свиньи. Бедные свинки, не вас жалко. Я знаю вашу судьбу, потому что. Блин, бедные свинки. Чуть-чуть вот мозгов бы побольше, они бы сбежали данной ситуации. М -м -м. Мозги это все, да. О, сердце прихватило что-то. Ой, ой, ой, ой, Сердце мое, сердце мое. Ты что, такая нарядная такая, делаешься вот это вот это? Это много курицы, их плосковали, это утка, скорее всего, вероятнее? Утка по-пекински. Ой, эти пальцы настоящие? Да, кольцо надо снять. Пипец, пипец, пипец. А маслицем, а мыльцам никак, да? Никак. О, -о, О, да. О, гуси-гуси, ха, -ха, -ха. Есть хотите, да-да-да. <музык> Это мяч? 250 или 520. Ну, что-то в этом роде, потому что же зеркальное отражение. Ой-ой-ой, кепочку себе на глазике не хочешь нарисовать? Я, нет. Ням-ням-ням. <свы> <свы> Кого хочешь, ми-ми-няу. Мы вот так делаем, вот так поджигаем. Откуда у нее вот это умение, интересно? Это какой-то цирк может быть или что? Но ну, это прикольно. Что это? Ой, это холодец! Блин, холодец вкусный, зараза! Давай, растягивай! Растягивай! Растягивай! Растянули! я бы сейчас это съела. Блин, это по-любому вкусно. Сердечко мое. Вообще, я так люблю рисовать там на песке, на снегу. Я постоянно это делаю. Поехали. Скатились бы с такой раздушной горки, я бы да. Если бы здесь была голосовалка, как в сторисах, да, нет. По-любому да, было бы. Ой, кто это у нас такой тут выдрессированный? Как они его так воспитали? Интересно, интересно. Роза. Хм. Вот так вот-вот мы вот так вот тут делаем. И получается кольцо. О, сейчас будет очищение яблоко. Как вам? Такой Илон Маск. А, так еще и порубила. все, вообще, это просто Илон Маск. Как ты так вышиваешь и не боишься, что у тебя рука съедет? Я бы боялась, это капец, очень сложно, я не могу, я даже телефон иногда держать не могу, чтобы сторис ровно снять, не говоря уже о вот таких вот этюдах, акробатических. Это <свистит> а тут то же самое, только с тестом. О, сегодня будут пирожки. Пирожочки, пирожки. Пирожочки, пирожки. Я бы попробовала. Это офигенно. Это что? Ну что-то офигенное. Классная пепельница. Застывает. Обалдеть. Мамочки, это настоящий самурай. Офигеть, женщина-самурай, ничего круче не придумаешь. Ты офигенная. Ты офигенная просто. Я серьезно. Пымс, чимс, тинкс. ничего не течет, ничего не течет, нет, там только лед, нет, нет, нет, нет, нет, вот так, вот так, так, Как прокатились бы на такой горочке водяной, я бы нет, вот такое у нас сегодня было видео, ребята, я надеюсь, оно вам понравилось, если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, целую, пока!